Друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас уже четвертая часть видео о способах управления состоянием объекта в блейзере. На этот раз мы будем говорить про MBVM. MBVM это Model View View Model, то есть такой паттерн, он очень классно вложится в парадигму блейзера и на самом деле очень классно реализовать на основании этого паттерна все, всю логику, которая, собственно говоря, нужна вам. Суть ее заключается в том, что вы в модели содержите все, что нужно для того, чтобы нарисовать интерфейс, а интерфейс просто подцепляется к этим вот кускам кода, кускам интерфейсов, к этим свойствам, если хотите, которые, собственно говоря, просто рендерит и никакой логики в самом. В блейзере не существует, а ViewModel можно, собственно говоря, ну, за исключением там некоторых нюансов, перенести, например, в DPF, и, собственно говоря, это тоже будет реализовано прямо в DPF нарисовать формы, которые будут отрисовывать как раз этот же принцип используется. Итак, да. Ну и перед тем, как переключиться, напоминаю, что подписавшись на канал, вы будете получать уведомления о новых видео, в общем, не пропустите и следующую часть, на самом деле, она более интересная и красивее. но ну, мне нравится МВМ, поэтому давайте переключимся в Visual Studio и начнем творить. Итак, я создал новый проект, который лазер, который WebAssembly. Собственно говоря, еще раз повторю, что неважно, WebAssembly или серверная часть, они работают одинаково с точки зрения управления состоянием. И, в общем, видим мы опять ту же самую проблему, что если я накликаю, перейду на какую-нибудь страницу, вернусь, каунт разбрасывается. И, в общем, давайте решать эту проблему теперь уже новым способом, который называется MVVM. Первым делом я создам этот самый VM. Я создам папку для начала, которая называется view ну Предполагается, что у меня их там может быть много. Эта папка теперь у меня будет содержать iCounter. Ну, пусть будет не ViewModel, а просто Model. Хотя можно, конечно, назвать его и модель В общем, суть сводится к тому, как я сказал ранее, здесь мы будем содержать все свойства. То есть я сделаю интерфейс, которым потом буду пользоваться. Теоретический интерфейс, конечно, можно не делать, но это привычка и, это на самом деле, помогает в виде В общем, как-то вот так. Я сделаю интерфейс, который будет Get. Я сделаю Task, которого который улюбим Nishinalyze. То есть у меня будет какая-то инициализация. Дальше Initialize. Ой. Initialise. Собственно говоря, мне здесь также потребуется тот же самый элемент. Это будет Action, будет Global и Counter-Changed. Собственно, так, еще мне потребуется здесь как раз Int. Инкремент counter, то есть тот самый метод, который мы использовали ранее. Ну и теперь я сделаю от этого интерфейса наследника. И, естественно, я реализую все свойства. Ну и, конечно же, он будет у меня публичный. И сразу же, пока я не забыл, потому что часто забываю, builder.services и здесь у меня как раз будет iCounter You. нет, i, I counter model, вот так вот да что такое counter model, запятая i counter model, вернее просто counter model, вот так вот его реализация а, ой конечно же вот так то есть я сделаю сейчас модель, я сделал интерфейс, я, смогу, я зарегистрировал контейнеры, соответственно, могу инжектировать на странице и получать, соответственно, везде, собственно говоря, где мне потребуется. Ну и первым делом давайте сделаем свойство count. Оно у меня ритмолли, соответственно, мне нужно как-то его установить. И для этого я здесь напишу править. RunSet, то есть внутри э, этого модуля я смогу устанавливать. И для начала давайте сделаем такую витализацию. Если у меня, допустим, count равен 0, ну, допустим, так, если не равен 0, вот, тогда count установить э, 900. Оп, 1000. Фук с ним. Пусть будет 1000. И здесь у меня, соответственно, нужно сделать на наtify counter-changed и соответственно мне нужно этот метод реализовать где мы мышка вот она давайте его реализуем void вот. и здесь как раз будет тот самый counter-changed in voc и соответственно здесь мне как раз ups, будет тот же самый вариант у меня получается counter ну Пусть будет плюс плюс. И опять же мне нужно сделать notify property в смысле counter changed соответственно и return count. Но тут уже можно варьировать на самом деле, делать как бы... В Notify Counter-Change предыдущее значение, новое значение. В общем, этим тоже можно управлять. Это на ваше усмотрение, если вы захотите это расширить. Ну и я еще сделаю здесь вот такую штуку, чтобы не отход начал собираться. Ну, что здесь нужно прокомментировать? Опять же, я повторюсь, весь функционал, о, весь функционал, где вот он Весь функционал, который был зашит изначально стоит в стоит машине, то есть он распространен был по всему коду. В данном случае мы создали универсальный интерфейс, в котором как раз есть то самое состояние, есть как раз инициализация, есть события, которые будут выстреливаться на случай, если вдруг какие-то изменения будут. Соответственно, если у вас будет больше свойств, у вас будет больше событий, или вы можете целиком отправлять весь объект на изменения. В общем, тут уже опять же решать вам. соответственно все зависит от того, бизнес-док, будете строить. Ну и метод, который будет инкрементить этот каунтер где-нибудь там уже в другом месте. И э, надо сказать, что я сразу позаботился об цинализации. То есть цинализация у меня обычно создается в самом начале, когда э, какой-то компонент только создается. И сейчас этот компонент у меня пока называется каунтер. Давайте здесь теперь этот каунтер доведем до ну, теоретически здесь у нас все как работало, так и работает в предыдущей версии. Ну, давайте inject uh, iCounterModel. Uh, это будет counter, это будет model. И, соответственно, вот это вот мы теперь меняем на countermodel.count. И вот это теперь не нужно. И вот здесь говорим countermodel. Точка, инкремент. Вот, смотрите, на самом деле я здесь делал, что у меня возвращается какое-то э, значение после инкремента, то есть новое значение. Теоретически мне это не нужно, но давайте я тоже это уберу. Оно мне правда не нужно, и потому что я ничего не буду возвращать. Смыслом этого слова нет, потому что я всегда буду обращаться к свойству, когда И э, вот так вот. Вот. Но теоретически вы можете это делать, если, допустим, будет возвращаться какая-то более сложная или логика, или комплексный тип, который вы можете обрабатывать помимо того, что будет возвращено или это будет на бэкэнде какая-то обработка в общем, это имеет место быть имейте это короче, в виду ну и смотрите, я сейчас собственно говоря, запущу приложение мне в принципе ничто не мешает это сделать и я покажу, чего мы добились и как это работает то есть я кликаю сюда, перехожу, возвращаюсь у меня аккаунт возвращается то есть это уже будет работать, мне никаких подписок дополнительных не требуется и, собственно, единственное, что если я захочу, опять же, например, где у нас там было, вот, вот здесь nav-меню сделать то же самое, то есть inject model и здесь выберем iCounterModel, давайте перевод сюда, в кавычке все так же, counterModel.count, запустим это приложение, Запал. Вот, то теперь собственно говоря у меня здесь counter тоже будет, но он будет обновляться только когда я буду, ну то есть та же самая картинка, что и в прошлых видео, мне нужно чтобы это было очень как бы вместе все, то есть он одновременно обновлялось, давайте я это проделаю. Ну а это собственно говоря, делается по образу и подобию как это было в прошлый раз, так, мне нужно метод copyright который называется Initialize. Здесь мы должны сделать Countermodel подписку на его изменения. То есть мы должны сказать, что мы хотим он CounterRechange. Получается событие сейчас мы эти события создадим. Вот. И, собственно, здесь мы единственное, что хотим сделать опять, state has changed, вызвать. Но, так как мы подписались, мы должны обязательно отписаться. Я, кстати, не рекомендую это делать, иначе у вас будет некоторое количество утечек памяти. Disposable. И, соответственно, сделаем метод. И в этом методе, как вы помните, я также сделаю отписку. Но уже... Здесь и, соответственно, я теперь запущу. У меня, в принципе, ничто не мешает это сделать. Давайте проверим, что это теперь работает. Я кликаю, у меня сразу обновляется и здесь, и здесь. И это на самом деле круто. И состояние сохраняется. И опять же проверим, что это будет работать. И, например, если я сделаю кнопку «Counter» а, а, вот, а, вот здесь, запускаем. Здесь у меня вот кнопка «Меняемся на каунт». В общем, все работает как из коробки. На самом деле, с точки зрения банальной родицы, то есть юзерского интерфейса, ничего не изменилось, все работает и вообще замечательно и классно. Другое дело, что теперь вся логика инкапсулирована в MVVM объект, то есть в mvm если хотите, который, собственно говоря, может, ну так вот, чисто гипотетически да, предположить, может лежать в другой сборке, например, и а, не, не, собственно говоря, любой интерфейс, там и Blazor, и, допустим, Forms, и, допустим, собственно, говоря даже до они смогут отобразить уже только используя те механизмы, которые есть уже на платформе реализованные. То есть, ну, то есть вот такая штука, которая позволяет логику управления вот этим объектом, его отображением, инкапсулировать вот этот модуль, То есть закрывает его от внешнего воздействия. Ну и, собственно говоря, давайте попробуем проинициализировать еще, потому что что-то, я кажется... Это не сделал. А, ну да, смотрите, у меня, а, зачем я делал вот этот вот самый, так, это нам не нужно, а, вот этот вот, где, а, initialize. Ну, теоретически, да, смотрите, вот мне сейчас потребовалось, чтобы у меня было 1000 на таймере, ой, в смысле, да, на, на, на ка каунтере. И мне это нужно как-то сделать, и, собственно говоря, вот если говорить про каунтер, то здесь нужно сделать полный initialize, здесь нужно как это называется, counter-view-modal и initialize. Собственно говоря, это все, что мне нужно сделать. Ну, в общем, в принципе, это как бы работает таким образом паттерн, когда вы создаете ну, какой-то объект, его обычно инициализируют, и потом уже эта инициализация проверяется, вот смотрите, не работает. А я какой инкремент, counter, да? А нет, initialize, я Если не равен 0, а, ну да, я наоборот сделал. Давайте Оставим, если равен 0, стоп. Давайте еще раз запустим. Вот, он будет инициализирован в 1000. Вот, Как вы видите, все сработало. И на самом деле, в общем, тут как бы есть свои плюсы вот, в использовании вот этого MVM-паттерна, который, собственно говоря, дает дополнительные возможности по управлению, потому что они внутри этой модели и ее легко ну, так за, за как за инжить сказать -то, влить в нужный вам класс и собственно говоря управлять им уже более гибко ну наверное на этом все давайте встретимся в следующем видео пишите правильный код